Настройки P2 и P3 предназначены для того, чтобы неопытные пользователи не смогли хаотичным нажатием на кнопки вывести из строя оборудование, которое терморегулятор W1301 будет включать и выключать. Настройка P2. Это верхний предел установки поддерживаемой температуры по умолчанию 110 градусов, если мы снизим температуру ну возьмем к примеру 40 градусов, то пользователь не сможет поднять температуру выключения выше 40 градусов. Настройка P3. Это нижний предел установки поддерживаемой температуры. По умолчанию 50 градусов. Установим, к примеру, 5 градусов. Пользователь не сможет опустить температуру, Выключение ниже 5 градусов. Настройка P4. Это калибровка датчика температуры. По умолчанию установлена 0 градусов. Ее можно откорректировать от минус 7 градусов до плюс 7 градусов с точностью 1 десятая градуса. Настройка P5. Это установки задержки включения реле на колебания температуры. Измеряется в минутах. По умолчанию 0 минут. Можно установить до 10 минут. Как это работает? Установим время, к примеру, 1 минуту. У нас уставки. Температура выключения 27 градусов, гистерезис 3 градуса и режим охлаждения, то есть работает как кондиционер. То есть при достижении температуры 30 градусов контакты К0 и К1 должны замкнуться. Поднимем температуру до 30 градусов и выше. Контакты К0 и К1 замкнутся не раньше, чем через одну минуту. Как вы видите, на дисплее мигает красная точка это сигнализирует о том что работает задержка на включение сейчас пройдет минута и контакты к0 и к1 замкнутся И не выключат кондиционер, пока температура не опустится до 27 градусов. И с такой задержкой терморегулятор будет работать, пока мы не поменяем настройку P5. Настройка P6. Это настройка звукового сигнала. По умолчанию он включена если мы изменим настройку на off выключена то при нажатии на кнопки управления звуковой сигнал подаваться не будет также не будет подаваться звуковой сигнал в настройке p7 и при выходе термодатчика из строя звуковой сигнал тоже не подается. Настройка P7. Это защита от перегрева. По умолчанию стоит off, Выключена. При включении ее можно отрегулировать от 0 градусов до 110. Включается очень просто. На дисплее P7 короткое нажатие на кнопку 1, на дисплее OFF. Короткое нажатие на кнопку плюс, на дисплее ON. Еще раз на короткое нажатие на кнопку 1, на дисплее 110. Опустим до 30 градусов. При достижении температуры 30 градусов, контакты К0 и К1, если были замкнуты, разомкнутся, а на дисплее вы увидите три черточки, и подастся звуковой сигнал. И так будет, пока температура не опустится ниже установленной в настройке P7. В нашем случае это 30 градусов. Настройка P8 Это восстановление заводских настроек Входим в настройку P8 На экране P8 При коротком нажатии на кнопку 1 на дисплее OFF Кратковременное нажатие на кнопку плюс на дисплее ON Можно подождать 10 секунд И терморегулятор восстановит заводские настройки которые вы видите в таблице на экране.